Наверное, это и есть источник всех бед. Интересно, кто стоит за всем этим? Старая верная броня Спайдермена. Закрыто! Попробую вторую дверь. Ага. Одна из этих дверей должна открываться. У нас есть победитель. Спайдермен, я так рада тебя видеть. Черная кошка, как ты? Кто с этим всем стоит? Что происходит? Я знаю тоже, что и ты. Наверное, ребята с скорой нагачали меня снотворным, потому что все, что я помню, как я очнулась здесь. Тебе нужно вытащить меня отсюда. Хорошо, кошка, но как? Если бы ты смог отключить энергию, я смогла бы убежать. Верно, кошка. Наверное, эти выключатели разблокируют одну из дверей. Есть! Если я правильно понял, эта панель контролирует порт. Если я смогу заблокировать порт, не пуская туман, это будет как банан в выхлопной трубе. Правильное направление, но мало давления. Вот так! Спасибо, Спайдер. Что бы ты ни сделал, у тебя получается? Эй, а для чего еще, Спайдермен? Поищи подмогу, кошка, а я разберусь с этим. Хорошо, я вернусь.